Привет, меня зовут Андрей Дозоров, долгое время я занимаюсь стройками, эксплуатацией недвижимости, поставкой материалов, внедрением материалов и технологий на объектах. Не буду сейчас перечислять все объекты, дипломы, опыт работы, как успешный, так и не очень. За время работы с 2001 года я накопил и систематизировал многие процессы в своей фирме. Сейчас нам неинтересно уже заниматься монтажами, производством работ именно своими силами. Мы понимаем, что мы можем дать намного больше пользы своим клиентам. Но заявки от них приходят постоянно. Эти заявки мы отдаем своим подрядчикам. Не все из них могут их успешно реализовывать. Мы увидели, что людям не хватает опыта в организации работ на объекте. У них не хватает каких-то других навыков и умений, которые мы можем дать. У них есть желание, но нету таких наработок в самостоятельном режиме. Частая ситуация на объекте, когда мастер научился делать что-то руками, общаться с клиентами, считать объекты, показать свою работу как надо, доказать свои расценки, результаты показать работы, организовать команду и вообще как открыть свою фирму. Это все для обычных мастеров, как темный лес. Или другая ситуация, когда фирма развалилась с начальником разногласия. Человек видит, что он может больше и лучше сделать, хочет начать работать на себя. Но много неясного, непонятного, как открыть свою компанию, как искать клиентов, как платить налоги, считать деньги и при этом при всем еще зарабатывать. Или достиг определенного уровня и хочется вырасти уже в стройке дальше. Но непонятно, как такой момент преодолеть. Это все у нас было. Думаешь, что никто не поделится таким опытом из директоров строительных отделочных фирм. Ну, в какой-то степени ты прав. Но не в нашем случае. Приглашаю тебя на свой авторский курс «Стройка. Своя фирма». Именно решение описанных ранее проблем я буду показывать и давать, как мы сами прошли через это, какие у нас были ошибки на реальных примерах, на реальных объектах недвижимости, на реальных клиентах. Последовательно и системно. Приходи, оставляй заявку по ссылке в описании. Первый поток этого курса стартует уже в самое ближайшее время.